Вы – безграничная свобода, и ваше существо ничто не ограничивает. Все границы ложны. Именно поэтому только в любви мы чувствуем себя здоровыми и целыми. Потому что любовь отнимает все границы, срывает все ярлыки. Она не относит вас ни к каким категориям. Она принимает вас как есть, кем бы вы ни были. Никто на самом деле не болен. Фактически больно общество. И индивидуальности его жертвы. В терапии нуждается общество. Индивидуальности же просто нуждаются в любви. Пациентам должно быть общество. Госпитализации подлежит общество. Страдает индивидуальность, потому что общество нельзя поймать с поличным. Оно остается неуловимым. Если попытаться схватить общество за руку, попадется тот или другой человек, индивидуальность, который окажется ответственным за все, тогда как он сам точно так же страдает, тогда как он сам точно такая же жертва. Ему нужно понимание, не терапия, любовь, не терапия. Общество не дало ему понимания, не дало ему любви. Общество дало ему смирительные рубашки, тюрьмы. Общество присвоило ему номер, принудительно поименовало и классифицировало. Ты такой-то и такой-то. Вот твой диагноз и определение. Вы свобода. У вас нет никакого определения. Вас нельзя поименовать и классифицировать. В этом ваша красота и слава. Нельзя сказать, кто вы такой. Вы никогда не достигаете мертвой точки. Если объявить вас тем или другим, ко времени этого объявления вы уже видоизменитесь, и объявление окажется устаревшим. В каждый миг вы решаете, кем вам быть, быть или не быть. В каждый миг приходят свежие решения, свежий всплеск жизни. Грешник может в один миг стать святым, а святой может в один миг оказаться грешником. Нездоровый в один миг может стать здоровым, а здоровое может стать нездоровым. Стоит измениться решение, измениться видение.